За более подробной информацией студенты могут обратиться к заместителям директоров по воспитательной работе своих институтов, а также в Департамент молодежной политики Казанского университета. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.